Привет, друзья! Сегодня у нас 20 сентября и мы начинаем ежедневный обзор рынка. И начинаем с нефти. Напоминаю, что сегодня у нас все же среда и выходят у нас статистические данные по запасам нефти и бензина. Здесь чем? Движение, возможно, будет достаточно хорошее. А что стоит обратить внимание? В первую очередь на эту проторговку, да? То есть по факту это такой у нас получается достаточно большой канал примерно на 115 тиков находимся мы практически на самой середине вот сегодня мы ушли самой середины что это значит заходить откуда не от границы не является логичным по той простой причине что могут просто не заметить и вашего входа и снести лишь моя рекомендация как можно торговать фьючерс нефти сегодня или в ближайшие несколько дней во-первых мы имеем практически э, равнонаправленное движение то есть вот она вот у нас змейка цены которая идет э, в этом канале то есть цена может спокойно дойти сюда потом опять сюда до тех пор пока э, роботы да то есть э, крупные фонды не накопят не валют достаточно объем а смотрите что у нас происходит у нас был хороший хорошее движение импульсное движение наверх и вот здесь цену остановили то есть здесь у нас идет формирование новой тенденции то есть здесь у нас идет закрытие старых позиций открытие новых позиций оно может быть как на продолжение тренда так и на разворот тем не менее торговать можно двумя способами либо э, торгуем от границы с определенным буфером э, лимитными ордерами buy limit либо sell limit, либо торгуем лимитными ордерами после пробития, то есть когда цена ушла, и при возврате, при коррекции мы входим в покупку. В покупку или в продажу. То есть мы используем верхнюю или нижнюю границу флета как LPS, как уровень поддержки и сопротивления, и входим по направлению тренда. Совсем дурацкий способ поставить сюда sell stop, buy stop да, и встать на пробитие. Вероятность э, стопа будет практически процентов. Так делать не рекомендую, но тем не менее можно, если совсем заняться нечем. По поводу торговли конкретно сегодня. Моя рекомендация дождаться статистических данных, посмотреть, какие они выйдут, какие выйдут запасы, и уже торговать по тренду. Не забывайте также, что сегодня выходит. Процентная ставка по Америке и еще через полчаса будет, после процентной ставки, будет выступать Джанет Йеллен. В связи с чем нефть также может отреагировать. Процентную ставку поднимут, повысят, либо э, не, не изменит. в любом случае определенное движение будет. В связи с чем? Опасайтесь различных манипуляций и обманок. Сегодня они э, будут с вероятностью 95%. В связи с чем рекомендация по Нефть. Да? Подводим итог. Лучше всего дождаться выхода из данной области и заходить либо в покупки, либо в продажи. Если мы говорим об агрессивной торговле, то выставляем лимитки по границе. Да? То есть, ну, берем с небольшим запасом по границе, верхний выставляем sell, по нижней границе выставляем buy. Если говорить о каких-то субъективных убеждениях, я считаю, что нефть продолжит э, дальнейший рост. То пока говорить, с учетом того, что на Америку обрушился уже третий ураган, плюс начинается осень, скоро зима, и потребление, лично мое мнение, будет и дальше расти, то есть цена, цена на нефть будет также расти. Что касается потенциальных целей, я думаю, мы вполне можем... Так, здесь у нас нету. Думаю, вполне мы можем дойти до уровня 51.40, 51.50, 52 пока нету возможности, не вижу, есть ли возможность или нет, но тем не менее, 51.40, 51.50 вполне допускаю, что цена садить может. Так, с нефтью закончили. Индекс S&P 500. Висит у меня сделка со вчерашнего дня, возможно сделка дурацкая в принципе показывает как раз таки подтверждает мои слова что я говорил по нефти вот у нас есть ярко выраженный канал в этом канале фьючерс движется и смысл заходить было раньше от паца вчерашнего дня но не было никакого смысла тем не менее я зашел посмотреть проверить а вдруг авось что-то да то есть вот от этих классных вливаний то есть вход был вот отсюда чуть пораньше даже не зашло если бы я, допустим, встал от верхней границы, как, пока, как показано, да, то, в принципе, был бы даже, может быть, в плюсе еще вчера или сегодня утром закрыл по сделке. Но, тем не менее, пока приходится в этой сделке висеть. То же самое будет, может быть и с нефтью. чем. точно такая же рекомендация. С учетом того, что выходит сегодня процентная ставка, S&P 500 может светить как выше, так и ниже. Так что лучше посидеть на заборе и подождать. Моя рекомендация. Либо вы сейчас заходите в покупке и в продаже, Либо вы дожидаетесь выхода из этого флэт. И уже при повторном тестировании данной области вы заходите в рынок. Я лично за второй вариант. То есть дождаться уже процентной ставки. Чтобы цена пошла, вышла. И при коррекции отсюда зайти. Золото. Как уже было сказано вчера. Цена у нас отбивается от этой области и движется э, по коррекции наверх. Опять же, обращаю ваше внимание, что движется она не спеша таким пилообразным, пилообразным движением, набирая лимитные заявки роботов. В связи с чем логично искать продажи вот отсюда. То есть, в принципе, нам уже это не, нету необходимости. И вот вот это область, которая выглядит достаточно интересно, чтобы, чтобы зайти в продажу. Здесь чем? Как я вижу потенциал движения? Потенциал движения у нас, безусловно, наверх. То есть, заканчиваем мы коррекцию и продолжаем двигаться вниз. Есть две точки, а может быть даже и чуть больше. Давайте сейчас посмотрим. Ну, в принципе, да, две точки. Первая это месячный динамик э, левел, уровень 13.28, вторая область 13.24 э, с половиной, 13.23.1, то есть полтора, 15 тиковая область. Есть, вторая вероятность, что мы уйдем вот отсюда. В любом случае, при неизменном тренде, при условии, что тренд у нас не поменяется, никаких новых переменных не добавится и ставка у нас либо не повысит, но будет достаточно истребительная риторика, либо ставку даже повысит, что и, на данный момент я сомневаюсь, то золото у нас продолжит движение вниз. По целям. То есть смотрите, если мы берем цели по Fibonacci, ну примерно это уровень 12.96 12.95. Основная цель, я думаю, будет как раз вот эту динамик левел, это у нас 12.93. То есть э, критичная цель, я думаю, будет в районе 12.90 в связи с чем давайте мы скорректируемся и сделаем вот в эту область вот в эту область мы и ждем цен допускаю то есть что за ближайшие два дня при достаточной волатильности цена сможет у нас нашу цену нашу цель забрать это что касается фьючерса на золото точно такая же стратегия у нас и по фьючерсу на иену то есть мы сейчас ожидаем коррекцию то есть коррекция у нас может закончиться в районе 90 520 в связи с чем да то есть у нас здесь под, то есть вот взять весь этот импульс вниз то есть у нас здесь самый проторгованный объем 90 520, плюс у нас мы видим область в связи с чем цена может не дойти до этого объема не обязательно что она дойдет есть вероятность что цена скорректируется намного раньше и дальше мы ожидаем вниз опять же таки при условии что ставку не повышает и истребиная риторика либо ставку повышает то есть, тогда иена будет падать если ставку не повышает и риторика глубины или наоборот даже ставку опускать, что вообще невероятно, то у нас я нападет выше. Но суть какая? То есть потенциал движения здесь у нас остается 170-300 тиков. Потенциал движения вниз от э, самый минимум 350 тиков до 1000 тиков. 900 с копейками. Да? То есть на ну, 900 тиков цена может сходить. При вот такой дельте допускаю, что даже за сегодняшний вечер. Если мы говорим по потенциальным целям, уровень 89.600, самый интересный. То есть вот он отмечен зеленым уровнем. Это у нас после вот, вот этого тренда восходящего. То есть вероятность, вероятность того, что пойдется на ниже, безусловно, есть, но пока... Пока стоит посмотреть, а какая же реакция будет на данную область. Сомневаюсь, что вот так легко и просто мы сможем ее пройти. Но, тем не менее, стоит посмотреть. Следующим, по фьючерсу иена мы ждем коррекцию наверх. Набираем позиции. И допуская, что на новостях движемся дальше вниз. По, по фьючерсам евро. Смотрите. С одной стороны, безусловно, у нас точно такой же образуется канал. И в принципе мы в нем проторговываем. И даже середина очень неплохо э, отрабатывает. То есть раз, два зафлетили, три, четыре, пять ну и так далее и тому подобное. В связи с чем, э, допуская, что от уровня 1.20.820 плюс-минус цена может скорректироваться вниз. То есть на эти стрелки пока не обращайте внимания, они... Э, Вероятность их исполнения на самом деле не такая большая, так что их в конце объясню, то есть как оно может быть. Что касается евро, Основной, э, основное направление это движение вниз от верхней границы данного канала в сторону, во-первых, ну, в любом случае в э, во-первых, э, динамик лев, это уровень 1.19870, во-вторых у нас 1.19.600 19 это у нас есть середина вот этого канала которая неоднократно выступала как, выступала как LPS уровень поддержки сопротивления и цену могут установить дальше по целям у нас есть 1.19.225 ну и последняя цель вот здесь в принципе, если процентную ставку повысит, то пройти движение до первой цели, да и до второй, мы сможем в течение, до, до конца торговой сессии. Мы вполне сможем. Дальнейшее движение возможно только уже на следующий день. Опять же таки, это еще мы сможем взять полторы тысячи пунктов, это более-менее реально. А вот пройти одним движением без коррекции 200 миллионов пунктов, ну, наверное, нет здесь посмотрим, здесь было 1700, то есть я думаю максимум одним движением мы сможем сходить вот отсюда то есть вот отсюда вот сюда, то есть вот к этому месячному динамик левлу закроем гэп у нас тут еще и гэп есть, поэтому основная цель у нас будет здесь а уже дальше будем корректироваться набирать позицию, думать, смотреть куда что лучше двигаться и уже будем двигаться, опять же Пока движение очень напоминает пилообразно и очень напоминает, что сейчас идет набор позиций в шорт. Но будем посмотреть. Что касается вот этого варианта, он э, минимален на данный момент. И э, суть какая? Что цена у нас находится, в принципе, вот вся эта область, она очень сильно проторгована. Даже если мы вот сейчас это уберем, по гистограмме вы видите, что слева гистограмма есть. Вы видите, что очень плотно все заторговано чем это говорит что во первых нету пустоп который очень любит цена за торгой то есть нет ярко выраженного направленности движения это первый момент второй момент цена находится под давлением то есть когда цена находится в такой области достаточно много крупных участников рынка тянут дело на себя и она двигается очень достаточно неохотно то есть очень напоминает движение си в связи с чем внутридневное движение может быть не таким большим то есть смотрите то есть цена у нас ходит сейчас по 600 то есть сегодня она сходила буквально там 300 тиков хотя может намного больше а лично мое мнение пока мы отсюда не выйдем то есть импульсным движением мы так и будем ходить и как один из вариантов цена может выскочить наверх и при тесте верхней границы, да, это уровень 120 820. цена может, еще раз напоминаю, может отскочить, да, то есть сработать на отбитие и пойти наверх. Но опять же, условия такого варианта развития событий я уже описал ранее. На данный момент он максимально менее вероятен и всего 10%, что так цена может сходить. Это что касается фьючерса евро. Канадский доллар. Смотрите. Канадский доллар достаточно интересно сейчас выглядит. Я думаю даже сейчас мы с вами зайдем в сделку. Или по крайней мере выставим лимитный ордер. 830. Ну посмотрим вот так. Посмотрим, как она будет отрабатывать. Тем не менее, мысль какая. Цена у нас на данный момент отбивается от данного биг принта. достаточно саша хорошая область. Тем не менее, может она сходить чуть выше. Да? То есть, по логике вещей, стоит прятать стоп вот сюда, но тогда уже стоп будет немного больше. Нужно посмотреть, да? То есть, а что делать такой стоп или нет? Хотя, в принципе, можно даже и пониже сделать. Order placed. 10. Order placed. В принципе. Итак, по канадскому доллару. Смотрите. Первый вариант, как может ситуация развиваться. В любом случае, я ожидаю продолжения нисходящего движения. То есть сейчас все это выглядит как коррекция. И главное понять, откуда стоит продавать. Я буду пробовать продажи от данного принта уже это сбыл и возможно меня не возьмут рынок но в любом случае посмотрим Если возьмут будет неплохо вторая точка на вход находится между данными принтами. это уровень 81 800 то есть по факту это у нас 50 процентов крайняя область откуда имеет смысл искать продажи это у нас уровень 81 950 а это у нас динамик левел Uh, будем посмотреть, uh, как какая будет реакция, и возможно как-то мы uh, либо усреднимся, либо сделаем стоп меньше. В любом случае, данная область уступает как достаточно интересная привлекательная область в продаже. Отсюда стоит искать продажи. С какой целью? Во-первых, 100% дата это... Движение чуть ниже к уровню 0.81, то есть снести эти стопы и потом возможно какая-либо коррекция. Вторая цель у нас это снести вот эти стопы и закрыть всю эту пустоту, которая образовалась на импульсе на процентной ставке. То есть это движение к уровню 8525. это более-менее логичное, логичное движение и логичная цель. Движение ниже, оно теоретически возможно, но пока вылет э, как пальцем в небо. То есть, сходить ниже может, но, как говорится, не факт. связи с чем? Будем ожидать движения вот из этой области, будем затариваться и смотреть. То есть если все пойдет по нашему плану, то процентная ставка даст нам заработать достаточно хорошую сумму денег. И последний инструмент на сегодня это английский фунт стерлингов. Смотрите, на прошлой неделе, как я уже неоднократно говорил, мы неплохо росли, сейчас у нас продолжается коррекция, у нас начался новый контракт и формируется новая тенденция. У нас а, пару часов назад вышли розничные продажи, хорошее было достаточно движение, можно было заработать и некоторые даже сработали, тем не менее, как мы видим, Силы у покупателя не хватает, и цена полностью откатывается. Личное мнение, фонд будет ожидать процентную ставку и уже будет двигаться на основе решений. Допуская, что все-таки будет эта коррекция все же вниз на закрытие данного гэп. То есть отсюда, да, то есть, либо с этих ценовых уровней, либо с коррекции имеет смысл заходить в продажи с целью. 1.34 ровно, 1.3445, да, то есть это уровень 138, 161, то есть в любом случае, я думаю, закрытие данного ГЭПа, оно возможно и допускаю что будет. Вероятность того, что цена пойдет выше, в принципе, она всегда присутствует, но пока я ее не рассматриваю. Наибольший интерес у меня, в первую очередь, продажа. Итак, это был наш ежедневный обзор рынка. Если вам понравился обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на нас в социальные сети. Желаю всем хорошего жирного профита, всем спасибо и пока-пока. До новых встреч.